Не спится ночами Словно как рыба Выброшенная на мель Загнаном бьются сердца О преграду печали Слезы пролить недостойная слабость изгой И этот путь не найдет отражений Детям привычку вошел маскарад, ветер заполнил их души тоскливыми днями. Взрослым детям так страшно прочесть наугад. И зажали всю волю ругаясь Жгучего перца вкус помнят слегка Так быстро и грустно. Взрослые дети доживают свой век, Карабкаясь вниз, так безрассудно. Взрослые дети мечтают о прошлом, В настоящем они отдаются с изюминкой пошлого неизвестному проходящему. словно овцы пьют в гор, услужеский, И лишнее счастье сплотило чужих, Все вдруг привыкли орать на... Свою распустила Вечная рана